Во-первых, водитель обязан снизить. Ты это снял? Зашикал. Йоу, бро, скажи что-нибудь мне. Скажи что-нибудь мне на камеру, бро. Йо-нига, сейчас буду дрифтить, тут еб. Йо-нига, маза, смотри, патри, стою, вот, смотри. Пацанов! Йоу, оу, оу! Я не, снял, нет. ты олень это Как собака Давай еще раз Давай Меньше моложе, Да, давай, ну котичка. Смешно, да? Да, ну котичка, давай Это как в том фильме про глубокую гладку нет, это мусора! Но сейчас пилот проходит по А скажите, пожалуйста, какая вам больше всего нравится музыка? Музыка рок-н-ролл. Музыка. Рок-н-рол. Любите танцевать, да? Танцуйте. Потанцевать, давайте. Всем привет! В этом видео я вас научу правильной йоги. Правильной. Итак, берем нашу ногу. Можно левую, можно правую. У меня там детей режут, не переживают. Не переживайте. Это тоже их йоги учат. Не знаю, у них не получается, именно сильно загибают ноги. Вот, но у вас все по логике. Берем такие вот ногу. Так, это очень просто, очень легко, как бы и делается все очень быстро. Вторую вот так вот туда загибаем. Вот и теперь вот так сидим. А как разогнуть? А я падаю, я Ой, блядь, как больно! Спасибо за просмотр. Вы, блядь, научились йоге. Пока. Но я реально не списывал. Я видела. Так. Что вы видели? Я... я сдавал тетрадь. Я, я не видела. Своими глазами. А ты сначала тут тетрадь. Я как я могу ее открыть? Вот она лежит под всеми учебниками здесь. Я не могу ее чисто физически открыть. Я материал знаю наизусть. Зачем мне списывать? Скажите мне, пожалуйста. Плачу. That's it. That's it? Mm -hmm. Скажите мне, пожалуйста. Пожалуйста, спасибо. <реш> нет, вопрос не исчерпан. Я требую для того, чтобы я переписал эту работу. Потому что я, как с я знаю материал на пятерку, понимаете? Вот это театр. Вот, я его не открывал. Я сейчас вам подойду и что я не Чек, ну, переписешь потом. Я к и скажу, что я не спритывал. я не открывал. Я вам честно клянусь. Петя, злой Я требую рассмотрения этого дела. Я это не открывал. Оскара ему порядок сейчас с rewrite Уральчик, молодец. он-то полностью полный привод, а Саня только зад. Не работает, не работает, а? Ну что вы скажете? Продули? <смех> <смех> <смех>